Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана. И сегодня у нас обзор по ссылочке из интернет-магазина PdPari. Здесь очень классная парфюмерия, очень такие знаменитые ароматы. Сейчас будем с вами все тестировать. Итак, поехали! Пока распаковываю, опять вам рассказываю, как всегда, промо-код на скидку 10% и ссылочки все оставляю под видео. Проходите, знакомьтесь. Если вы делаете оплату сразу, то доставка бесплатная. Если вы заказываете 4 парфюма, 4 идет в подарок. Цена смешная, качество, обалденно. Уже много моих девочек заценили эту парфюмерию, аналоговую парфюмерию, но они уже не позиционируют себя как аналоговую парфюмерию, но тем не менее <coughs> да, это аналоги люксовых ароматов. Цена действительно смешная, девчонки, 690 рублей. Я любовную любовью люблю Паде Пари и пользуюсь, в 99% случаев только их в потому что дешево, сердито и обалденно. Стойкость, великолепная до стирки на одежде, на коже у меня сутки, наверное, минимум. Но ну, еще зависит от аромата, конечно. Поэтому вообще никаких нареканий нету. Очень большой выбор, постоянно обновляется ассортимент. Я наконец-то дождалась Байреда Бал в Африке. Это любимый аромат моей сестры. Я ей, скорее всего, передам его. Она его сравнит с оригиналом. Я тоже могу сравнить. У меня был пробник, я могу уже... Прям все говорит. у нас здесь с вами накладная, сертификаты качества, как бы все отлично. Вот так приходят флакончики, ой, один наш вывалился. Итак, поехали. Поехали. У меня здесь малышки. Вот удобный формат. Да, они не в стекле, да, они в пластике. Но тем не менее, если бы они были в стекле, они бы стоили на порядок дороже. У меня здесь Lancome, идол, женская только парфюмерия. У меня здесь Шанель Габриэль. Тоже очень хочу потестить этот аромат. Давно хочу, в хотелках. Вот такие милые приходят флакончики. Это очень удобно, удобно с собой сумку класть. Здесь 30 мл. Этого вполне достаточно, и цена великолепная. Так, и два вот таких флакончика у меня больших. Здесь у нас с вами должен быть Байреда. Премиальное качество стойкостью до 24 часов, не до 24 часов, а до 2 недель. Лучшее люкс-качество на рынке Европы. У них все флакончики 50 и 30 мл, они, в принципе, одинаковые. Это 50 мл, они приходят в коробочках. Ой, и уже в стекле. И уже в стекле. И вот так выглядят. Это у нас с вами Байреда. Вот он, Байреда, моя прелесть. Мне тоже очень нравится этот аромат. Так, и следующий аромат у нас флер наркотик Тоже хотелось мне его заиметь. Вот теперь он у меня есть. Смотрите, здесь цвет крышечек отличается на флер наркотик она поярче. Итак, поехали. Давайте начнем уж сразу тогда с Байреда. Это балл в Африке, это классный аромат. Кто-то Байреда не любит, кто-то его обожает, кто-то чувствует в нем. Аля, да, если смотришь ролик, а, какую-то базу неприятную во всех ароматах Байреда, мне нравится. Я дикая поклонница еще аромата аля тулип. Там прям тюльпаны, тюльпаны. Я обожаю аромат тюльпанов. И если он когда-то появится на сайте, в интернет-магазине Ведопори, 10 штук себе закажу сразу. Так, давайте тестить и на момент схожести. У меня на данный момент нет оригинала, я тоже сестре отдала. Но я знаю, как он пахнет. Я его носила много раз уже. И это он. Какой он крутой. Я его обожаю, девчонки. И это он, и он обалденный, и он шикарный. Это такой, знаете, цветочный аромат, но в то же время не приторный Я никогда не зачитываю вам ноты, вы знаете, потому что, потому что не вижу в этом смысла. Вы можете сами найти и прочитать. Это такой цветочный, и в то же время есть какая-то Нотка зелени такая вот отголосочек, но он не приторный, то есть он и на лето круто подойдет. Он вообще не приторный, в нем нет тяжелых нот. И есть какие-то нотки притягательные, типа унисекс, знаете, такие типа. Ну, не знаю, я когда вкушаю вот этот аромат, он для меня притягательный. Вот он притягательный. На мужчине я его буду слышать, на женщине. У каждого, наверное, свой аромат такой в жизни есть, да, что когда вы его слышите. Он, кажется, вам притягательным. Вот это вот бал в Африке, да. Здесь есть какие-то нотки, типа афридизиака, вот. Для меня, лично для меня, для моего восприятия. И он прям обволакивающий, классный, такой суперский. Он раскрывается, он начинает на коже раскрываться, играть. Он просто великолепен. Я его обожаю, девчонки. Это он, и это круто. пари вообще, вы такие молодцы. Просто, вот я не знаю. Так, следующий аромат давайте тестировать. Это у нас с вами флор наркотик. По-моему, я его никогда не брала. Но мне очень интересно самом деле Оп. А, класс девчонки и цитрус не скажу что табачная какая-то нотка но опять что-то типа фротисиака классный какой он тоже притягательный вообще суперский он насыщенный но не скажу что он душит нет у него душающие сейчас даже на теплое время года подойдет вполне себе древесные нотки по моему какие-то цветочные очень интересная композиция. Слушайте, прям очень интересная и необычная. Вот прям необычная. Мне очень нравится. Это мой аромат однозначно. Я им буду пользоваться вообще с превеликим удовольствием. Класс. Раскрывается. И вот это интересная... Не смоленистость. Вот хотелось бы мне сказать, что смоленистость, по типу как в молекулы, но нет. Это какая-то более мягкая нотка. И такая очень-очень интересная и притягательная. Хочется вдыхать, вдыхать, вдыхать. А какая-то искусственная нота, да? Но она интересная, классная. М -м -м, супер. Остается на коже. Флер наркотика, цветочный наркотик. Вполне возможно, что так оно и есть. Это описание. Это, это название прям аромату подходит на все сто. <как> так, погнали дальше. Шанель Габриэль. Давно хочу потестить. очень очень-очень. Куда тебя, родная, пшикнуть? Сегодня я опять была глухая. М -м -м. Слушайте, ну это я бы такой молодежный больше сказала аромат. Хотя нет. А, по первости он прям как-то. Искристым, и цветочным чем-то э, раскрывается. А вот он немножко сейчас душит в жару. Я бы его чуть-чуть попозже бы отложила. На более холодное время года, возможно, на осень. Искристый, шампусик, как я всегда говорю, да, и цветочки. Он такой вот, Габриэль, Габриэль, да... Искристый. И он, он, да, он немножко вот тяжеловат. Сейчас он мне тяжеловат. На коже тяжеловат. Возможно, он когда под выветрится будет нормально. <coughs> потому что у меня такое часто бывает. А парфюм тяжелый. И буквально вот через час остается шлейф. И он остается очень крутым. Возможно, так будет из Габриэля. Я буду все носить, естественно, и вам рассказывать. А пока тяжеловат. Очень сильная такая, мощная у него база. Но он очень интересный. Многогранный тоже, да. Имеет место быть. Так, следующий у нас с вами идол. Ланком. Тоже хотелось потестить. Ой, тут прям в Здесь, здесь что-то такое ирисочки, конфетки, карамельки. И мне почему-то слышится банан. Вот знаете, как был для душа с бананом? То есть фруктики. Фруктики, цветочки, карамельки. Фруктовая карамелька. Вот так бы я его описала в целом. Есть интересная какая-то нота. Ну вот я банан слышу, девчонки, правда, я слышу банан. Фруктики иду. Интересно. Да, да, мне напоминает, даже знаете, вот, Фаберлик что-то у нас с вами было в бьюти-кафе, по-моему, с бананом или еще где-то. А, нет, знаете что? Магнит-косметик. Мы с Ксюшкой недавно покупали банановый шампунь. Вот, вот нотка похожая, да? И он очень насыщенный. Он очень насыщенный, банан он как-то выступает вперед, а дальше такой вот цветочный мощный шлейф. То есть он насыщенный и тоже вот сейчас на жару, ну не знаю, в принципе нормально. Но я бы тоже на чуть попозже, на сентябрь бы я его ставила, на октябрь. Но он интересный, знаете, он интересный. У вот эта вот карамельная нотка такая, достаточно натуральная, она очень вкусненькая, прям такая. М -м -м, гурманские у меня сегодня ароматы. Бананчик с чем-то другим перемешивается и какой-то такой оригинальный тоже получается аромат. Слушайте, они все, они все безумно интересны, но естественно я из всех этих четырех парфюм, парфюмов выделяю бал Даже вообще это не обсуждается. Он крутецкий, он очень крутецкий, он мне очень нравится. Что еще буду сейчас носить? Еще буду носить, конечно, Флер наркотик А, балварки. А, Флер наркотик очень интересный аромат, на самом деле. Да, есть у него какая-то вот эта искусственная нотка, пластиково-смоленистая, знаете. Она какая-то интересная, притягательная тоже. Классный, классный аромат, и вообще суперские. Спасибо Переш за возможность попробовать подопарить. Педипериш, кто как называет. Такие крутые аналоги, да, я вообще счастлива. Будем Байреда дальше тестировать. Я дам его сестре, так как она является ярой поклонницей этого аромата, я обязательно у нее спрошу отзыв, насколько ей а, напоминает оригинал. Будет она его носить или не будет и так далее, все обязательно вам потом расскажу. По мне это чистый байрайда. Прям вот чистый-чисты. Так, все, мои хорошие, вот такая на этот раз у меня была посылочка. Классно, что четвертый аромат в подарок. Я уже про все ништяки вам рассказала. Да? Вы если делаете еще, девчонки, многие пишут, паникуют. Вот я сделала заказ, и все, и тишина. Если вы делаете заказ в пятницу, в вечер, субботу, воскресенье, естественно, они не работают. А так, как правило, в будни вы оформляете заказ, и вам либо в этот же день, либо на следующий день перезванивает оператор, уточняет ваш заказ, рассказывает про акции еще какие-то. Если вдруг вы взяли три парфюма, четвертый забыли добавить, который вам в подарок, не забывайте. Оператор напомнит, да um, Договоритесь об оплате, договоритесь о доставке Если оплачиваете сразу, еще раз повторяю, доставка бесплатная да? Если вы сделали э, выходные Или в пятницу вечером заказ, то значит ждите В понедельник, вторник звонка, потому что в выходные очень много заказов Компания сейчас это просто огромная Отправляют заказы э, в Россию Во все города, поэтому Она достаточно популярна сейчас, поэтому ждите Вас обязательно обслуживают А так, как правило, в течение дня, будни, на следующий день С вами свяжутся и все вам объяснят, уточнят Не бойтесь, не бойтесь делать заказ, там ничего страшного нет Пробуйте, тестируйте, берите Свои любимые парфюмы за смешные деньги, промокод пропишу и промокод под видео всегда. Он работает только по моей ссылке. Поэтому переходите по ней. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.